Добрый день, мы из информагентства «Ледокол», и мы бы хотели задать вам пару вопросов. Какой сегодня праздник? День защитника Отечества, ну, а если изначально говорить, то день советской армии и краснозаменного советского флота. О, это, кстати, очень хороший ответ. А вот что он для вас может, что он для вас значит в принципе? Ну, в настоящем обществе это как бы превратился в мужской праздник, хотя изначально это сугубо армейский ну, у меня родители, предки служили, папа, деда, прадед служил, воевал. Ну, как память, наверное. Угу. То есть, в принципе, можно сказать, что это для вас в какой-то мере, даже, можно сказать, официальный праздник хотя бы для вашей семьи? Да, да, можно сказать. Угу. А знаете ли вы, к, к, к, к чему он был раньше приурочен? Ну, к созданию рабочих крестьянской Красной Армии. 23 mm -hmm. февраля красные части отогнали немцев от Петрограда тогдашнего, революционного, насколько я знаю. Mm -hmm. А вот вы считаете оправданным как раз-таки вот замена того, что, вот, допустим, раньше был вот, День Советской Армии и Военно-Морского флота, сейчас вот просто ну, в какой-то мере даже обобщили просто День Защитника Чести. Считаете вы это оправданным или нет? Э -э ну... В нынешнем обществе это, конечно, оправданно. Но подмена понятий, конечно, произошла. Лично меня это не устраивает, на самом деле. Я, как человек левых взглядов, ну, конечно, против этого выступаю. А вот если бы у вас как раз-таки была возможность заменить название, на что бы вы его заменили? Эх, на что бы я его заменил? Да я даже не знаю. но ну, для не военнослужащего как-то Как-то не знаю. И же другие защитники Отечества. У меня идей нету даже. Ну, хорошо. Да, да, да. А, спасибо большое за участие в Сосопросе. Приходите обязательно в информагентство Ледокол. Вас как раз-таки там вот выслушают, поддержат и, в принципе, направят еще. Вас спросить, какой сегодня праздник? <Ст deliber> я не знаю. Сегодня 23 февраля, с чем мы с вами мы а, тоже ну, с этим праздником. Ну понятно. День самый. Армия и флота. Да. В каком-то плане тоже. Скажите, пожалуйста, какую роль этот праздник играет в вашей жизни? Никакой. А почему так? У меня вообще праздники в жизни никакой роли не играют. Официальные. Mm -hmm. У меня только свои. Свои личные. Свои Нет. личные, да? Хорошо, понимаю. А, — Ну, раз уж тогда идет Даже речь... — Новый год я не справляю. — А, хорошо. Ну, я, я, я понимаю. А, можете тогда сказать, а, просто тогда, сколь, знаете, вы, сколько этот праздник а, празднуется лет? — Примерно. Вот. — Ну, как, при советской власти так? С 18 что ли? Везде? Ну, как советская власть ну, началась, так и пошло. Да, он примерно как раз там с 19-х а годов. красный день он уже стал, вот, после того, как Союз развалился. А до этого он был не, не красный день, будний. Угу. А, можете тогда сказать, а, вот если раньше этот праздник назывался а, Днем а, Советской Армии и Военно-Морского Флота, а, после развала советской власти этот а, праздник стал называться Днем Защитника Отечества. считаете ли вы а, смену названий а, равноценной и, и если вам что-то в этом не нравится, как бы вы это изменили? Да, равноценный, неравноценный, это все ноль. У меня такая оценка в нашей жизни. После того, как царя отжали, все развалилось и катится, катится, катится дальше все. Так что Россия уже организирует, ее нету. Это мое мнение. Понимаю. Ладно, спасибо вам большое за ответы. Еще раз спасибо. вас с праздником тоже. Ладно, Пожалуйста. до свидания. Здравствуйте, мы из информагентства Ледокол и хотели бы задать вам пару вопросов. Первый из них это какой сегодня праздник? День защитника Отечества. Угу. А вот имеет ли этот праздник какое-то значение в вашей жизни? Ну, я не служил, так что ну, просто поздравляю, как это, мужской день. Типа. Угу. То есть там, не знаю, родственники, одногруппницы, я так понимаю, вы студент? Да, вот. да студент поздравляют, ну просто как то что принято, как с детства это пошло. А так, ну для меня лично как, ну ничего не имеет. А, хорошо. А как вот вы думаете, как долго празднуется, как долго этот праздник существует? Сколько лет, как бы да? Да-да-да. Точно не знаю, ну думаю больше 20 лет, ну как минимум. Uh -huh. А вот если вот продолжать вот эту вот цеп цепочку мыслей, а вот как вы думаете, к чему могло, мог быть праздник раньше приурочен? Mm -hmm. Ну то есть раньше, почему он раньше праздновался? К Великое я думаю. Uh -huh. А вообще, если немного углубляться в историю, еще изначально 23 февраля 1919 года, то есть через год после образования РКК, то есть рабочей крестьянской Красной Армии, то есть годовщине было приурочено, и самое первое упоминание было как День красного подарка, то бишь, красногвардейцам, народ... Должен был ну, какие-либо подарки делать для того, чтобы усилить их боевой дух, чтобы просто как-то как-либо помочь. Впоследствии вот. это переименовалось как День Советской Армии, День Советской Армии и военно морского Флота, и как раз-таки после развала Советского Союза, в девяносто м если я не ошибаюсь, как раз-таки и появилось название День Защитника Отечества. Вот. И завершающий вопрос, вот я сейчас перечислил день защитника отечества сейчас, и раньше был день советской армии и военно-морского флота. Как вот вы думаете, оправдана ли смена названия и поменяла ли это смысл, по крайней мере, для вас? М -м Трудно сказать. Мне кажется, значение все-таки поменялось, потому что как-то выделяли раньше здесь только советскую армию флот, то сейчас как-то более обширное значение будет иметь, мне кажется. Но, но для меня как-то, ну, нет. Не знаю, как сказать. Ну, все равно, спасибо большое за ответ. Удачи вам, дайте, на завершится день. Спасибо большое. Здравствуйте, я из информагентства «Ледокол». Можно задать вам несколько вопросов? Что это из Информагентство «Ледокол». А чем, А, по поводу сегодняшнего дня. С праздником, кстати, у вас. Угу. Какой сегодня день? 23 февраля, День mm. Советской Армии, Московой военного только Советской mm -hmm. mm -hmm. Армии. Защитника Отечества. Очень... Uh -huh. А с чем в первую очередь этот праздник связан? Ну, это, по-моему, точно не просто. Защитник. Mm? День Защитника Отечества. Защитой Отечества. А Защитой какого Отечества? России. Российской Федерации именно Российской Федерации Ну а какой еще ну вот кстати упомянули то что вот э, день еще также же получается советской армии да вид же да. ну конечно мы же да. в советских времен угу. нам же уже за 60 лет угу. кадары а вот когда этот праздник был установлен, не знаете точно что-то помню у нас что где-то показывать будь? Ну, опрос запроводится. Да, ну, про, конечно, анонимно, но да, тут видеозапись. А ты знаешь, что вот здесь раньше было, где машины стоят? Здесь была милиция, отдел милиции. Здесь? Да. Я здесь паспорт получался первый. Угу. 16 лет. Ну вот прямо вот на углу вот так вот было здание. Туда заезжали машины, и стоял паспортный стол и отдел милиции. Угу. Понятно. Ну, вообще, вот праздник-то был, получается, установлен-то. Ну, официально 2022 году, как-то получается, по поводу событий э, 20, вот, э, с 18 по 23 февраля 1918 -го года. Тогда получается, вот 18 февраля, э, германские э, захватчики, получается, империалисты когда вот после ну, того тогда, а, да -то восемнадцатом году да, после уже... да, да, да в семнадцатом году произошла октябрьская социалистическая революция и вот получается германские получается захватчики 18 февраля э, получается э, по э, закончившейся мирном перемирию так сказать которая была Подписано Брестский еще мир? до нет. Брестский мир позже был подписан. Получается, начали активное наступление. То есть... И вот, так как вот уже получается разрозненная царская армия, которая еще была, ну то есть уже которая Корзанская нет Корзанская позже, значит, нет вот не ну, не то, касается... то что вот от царская армии осталась, она получается это уже была разрозненная очень да и получается уже не способна была отражать натиск. И вот получается тогдашняя получается новая советская власть э, э, начала э, получается призывать всех добровольцев создавать красногвардейскую красную, красную армию. армию на то чтобы дать отпор э, захватчикам. И вот получается. от 22 по 23 февраля был дан наибольший максимальный отпор. Самое известное это получается вот этот отпор был дан под СКОВом. То есть, получается, и не просто отбили э, врага, но и, получается, его обратили в наступление. Чем, получается, после, например, Петроград. да, То есть, за, э, захватчикам, не, империалистам, германским империалистам не позволили захватить большей э, территории. И то, что вот, э, мы смогли то есть, дать отпор, но германцы не, не смогли стоит. полностью захватить Россию. И поэтому, получается, эта э, дата считается очень такой знаменательной. Вот. Ну как думаешь, кстати, вот как думаете, какую вперу? Вот, получается, власть, получается, советскую защищали тогдашнюю или что-то вот по-другому тогда ну, тебе добровольцы? Возможно, люди защищали саму Россию. Есть, Вы мы... имеете мотивацию, что Да, ли? вот получается Кто, вот, вот б... был дан, получается, от такой э, вести. и э, э, э, э, зовут... советскую власть. Да, наверное, Советский. и советскую власть. Потому что тут же сразу потом началась гражданская война. У меня дед, кстати, здесь был командиром партизанского отряда uh -huh. в Усольском районе. Uh -huh. Берегтуйско-Жилкинский назывался партизанский отряд. Когда вот Колчак пришел к нам, uh -huh. я вот сегодня мимо проезжал памятник Колчаку. Uh -huh. Александр Васильевич такой Ну и потом гражданская война здесь началась. Потом 5-я армия сюда вошла, в uh -huh. Так потихоньку вот, советская власть устанавливалась. Потом еще на Восток покатились, там тоже на Дальнем Востоке. Война Дальше добивали, получается, белую армию и воролись интервентами. Да, там интервенты были, японцы там были, да, там атаман Краснов, потом кто-то еще там воевал с Красной Армией. Был такой Сергей Лозо, его там сожгли в топке, по-моему, паровозы японцы. Uh -huh. ну, вот так вот, все. А вот как думаете, с какой целью вот сейчас получать праздник после того, когда СССР вот развался, да, переименовали? Сейчас у нас строй капиталистический, угу. и почему-то сейчас еще праздную да. А вот я думаю, просто хотят, как бы, чтобы люди Сплощались. лояльны были к нынешней власти. Именно вот той, которая имеется? Да. Угу. Как-то все это вот так же и 9 мая. Вот мы когда были еще молодыми, 9 мая же еще не праздновали, его праздновать mm -hmm. начали где-то в 1975. В -м, -м, м году только. И цепит, когда победы Да. А нам уже было. Более так распространенно. Мир... А? Более да. так получается широко. А до этого не было такого праздника. Выходную а там... сделали. Да. Mm -hmm. А до этого люди... очень много еще ветеранов было, еще инвалидов, много без рук, без ноги. Сейчас, кстати, mm -hmm. тоже появятся такие люди. Да. Мы-то мы yeah, и помним. связи-то с, э, связи -то с, с э, текущими событиями-то. Да. Mm -hmm. Ну, да, ну хотят, может. чтобы люди лояльны были, чтобы они как-то эту власть признали. 23 февраля тоже сделали это выходным. А его недавно. недавно совсем сделали, его уже mm -hmm. не было праздничным днем. Он был mm -hmm. просто 23 февраля и все. Ну, знали, что День Советской Армии и флота, а он выходным не объем. Mm -hmm. Его недавно сделали совсем. 8 марта был выходным днем? Да, mm -hmm. вот. но все же отмечали, как, этот, как памятная дата вот этим событиям. А вам сколько лет? Мне 20. А, 20. Как хорошо. У нас Вики сколько лет? 31? Внучки 31. Uh -huh. А вам 20. Как хорошо. Uh -huh. А Никите сука, 25? 26. Тоже внук 26. Uh -huh. А Чтобы нам внуки дали. Uh -huh. Понятно. Спасибо. Да не за что. Здравствуйте, я из информагентства Ледокол. Можно дать вам несколько вопросов? Опрос проводил, анонимный. А насчет чего? А, по поводу сегодняшнего дня. Кстати, с праздником вас. А, вас тоже спасибо. Uh -huh. А вот что за праздник сегодня? 22 февраля. Yeah. Uh -huh. uh -huh. И что в этот день мы uh -huh. вообще празднуем? Ну, как бы день... Ну, день мужчин, грубо говоря, День защитника Отечества. Uh -huh. А с какой именно датой он связан больше всего? Ну, то есть какое-то памятное событие или нет? Не знаете? Ну вообще этот праздник как-то обычно связывают э, с датой 23 вернее, этого, февраля 1918 года. Mm. Тогда получается советская армия, вот новая сам, советская армия, которая состояла из добровольцев полностью, э, пошла защищать, получается, советскую, да, советскую власть, получается, вот новую, то есть социалистическую Россию против э, наступления. Началь... Нет, против начавшего наступления германских захватчиков после 18 февраля. 18 февраля закончилось перемирие в конце предыдущего года. Закончилось перемирие, они иначе пришли наступление. Это, получается, героическим отпором молодая Красная Гвардейская Армия дала отпор. И это было рисовым аргументом для подписания Брестского верного договора. Понять не стало. То есть, получается, не позволили германцам захватить всю Россию. Но и получилось удержать полностью свою власть. Мне почему-то казалось, что это с белым движением, что они наоборот от него это не отбиваются, а не отбиваются. Оно, чуть, чуть, оно примерно тоже, конечно, примерно то время появилось, но чуть позже все же. Но там еще, правда, было и интервенция, и тому прочее, то есть и белое движение. Но это продолжалось в течение уже даже трех лет. Ну, это, да, тоже в основном что-то такое более-менее связывают. Но основное самое главное событие это вот 23 февраля 1918 года. Mm -hmm. А вот как думаете, а почему вообще вот э, рабочие, ну, там рабочие другие крестьяне там пошли вообще, собственно, в эту добровольно э, Красную Армию, там, пошли, там вот откликнулись на э, вот заявление э, советской власти, получается о том, что надо защищать социалистическое отечество. Ну, вероятнее всего, как мне кажется, лично такое мое мнение, крестьяне бы вряд ли стали поддерживать то же самое белое движение, если бы, ну, допустим, оно призывало их на защиту, потому что, как бы... Почему? Они тоже там призывали защищать Нет, Отечество? Это, это понятно, но это же не все, а тем не менее, все-таки, когда прошла, грубо говоря, Красная Армия, все-таки, ну, это как... Ну, грубо-грубо говоря, все равны, что, как бы, и крестьяне, и рабочие будут, что там, не, всякие капиталисты, Нет. и... и а другие предприниматели, наоборот, будут иметь все, грубо говоря, блага, а христиане и рабочие ну, ничего не будет иметь. Ну и все-таки как бы не сильно-то особо и хочется все это потерять, все это, грубо говоря, равноправие. Это тебя захватит э, Германия, собственно говоря. Ну, не захватит, по крайней мере, но какую-то часть территории точно она берет и точно заставит уплачивать какие-то репарации, может быть, даже заставит армию сократить. Кто его знает, на самом деле. Это вот такое мое личное мнение. Понятно. Ну и вероятнее всего, потому что, может быть, Красная Армия просто хорошо подошла к пропаганде, но на тот момент и просто а только... тогда Красной Армии самой еще не было, ну, она как раз тогда и была создана. Ну вот я и говорю грубо говоря, что молодая вот эта я Потому что сегодня <-то не> хорошо подошли к этой пропаганде, к кредитации того, что вот противник в нас напал, типа давайте будем вот, вот, защищать нашу ну, новую, сдающуюся острову. И, и, вот, да. и, вот, вот, такой и, вот получается, тогда это было называлось праздник как раз вот, вот как раз вот этой молодой красной рабочей грехой крестьянской Крас... рабочих Красной Армии. Ну, вот как думаете, вот почему получается, как только развалилась Советский Союз, ее пере... этот праздник переименовали? Ну, думаю, что просто историю замазать, потому что, думаю, не что это новое правительство сделало, переименовало этот mm -hmm. праздник, потому что, ну. Мне кажется, они не хотят особо, чтобы люди помнили о том, что действительно было, mm -hmm. и что, что действительно тогда случилось. И с чем здесь это связано за праздник. Mm -hmm. Потому что мало ли там поднимутся какие-то волнения, там еще что-нибудь, нужно mm -hmm. что об этом говорить более подробно, а там еще до чего-то другого дойдет. Ну, как бы это невыгодно. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть получается, это вот не в интересах э -э, современной власти, то есть, да? да мне вот, мне кажется, так. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Понятно. Mm -hmm. Спасибо. Да, пожалуйста. Здравствуйте, я из информационного агентства «Ледокол», можно задать вам несколько вопросов? Какой? Ледокол? Да. Ага. Так, а по поводу сегодняшнего дня опрос проводим. Какой сегодня день? А чем, а чем этот праздник связан? С какой памятной датой? Не знаете? Интересный вопрос, я тоже не знаю. Ну вот получается, этот, в первую очередь связывает этот день с 23 февраля 1917 года. Как думаете, почему? 18 год, это ну, что, окончание Первой мировой войны или... Ну, окончание Первой мировой войны чуть позже происходит, но... Приблизительно. Так, приблизительно, но 23 февраля там немного другое событие было. Так. Да. Как раз связано вот с отечеством нашей страны. Царская Россия, переход, наверное, на... Подожди, а что у нас там? Николай II, да? Николай II отрекся в 17-м году. 17 году. Там, значит, уже дальше пошел Ленин. Большевики, наверное, Ой, Да? Ленин, получается, возглавил революцию, Октябрьскую социалистическую революцию в ноябре 1917 19 -го, -го года. То есть он уже был у власти? Вот, ну, нет, он, а, он только возглавил, получается, -го революцию 17-го года. 17-го а, 17 -го в ноябре. Да. А это это было по с, современному по календарю. Э, 18-го. Да. То есть он уже как бы революция уже вышла. Да, произошла революция, была установлена советская власть. Новая социалистическая Россия. Mm -hmm. Интересно, но все равно не знаю. Вот, получается. 18... Это связано с тем, что вот 18 18 февраля, 18 февраля, то есть по 23 февраля события, смотрите. 18 февраля э, началась снова, получается, война с э, германской, получается, империей, которая, э, получается, нарушает перемирие, ага. перемирие. То есть, получается, война как бы вообще-то шла, но вот было подписано нек на некоторое время перемирие, и вот она, получается. Э, перемирие заканчивается, и она пошла в наступление. Mm -hmm. На, получается, разру, а то, что вот какая досталась Советской России, разрозненная царская армия, то есть уже не, уже не способная, по сути, воевать, то есть после э, революции большинство царских солдат начало попросту расходиться по домам. И они решили во воодушевить, как бы. Ну как воодушевить? Там получается целый призыв был. То есть э, спа э, спасать, получается, социалистическое отечество. Э, всем получается добровольцам идти, э, то есть в и разногвардейские красные. Было 23 да, с этим и связано. Она из-за этого. грубо говоря. Нет, тогда было добровольческое получается выступление всех э э а. крестьян ну, и добровольная рабочих. Добровольная мобилизация, так сказать. Да. Всех сил социалистической. Да, получается. Десятки тысяч, получается, были собраны солдат, которые начали давать отпоры э, с 22 по 23 февраля э, германским империалистам, захватчиков. Mm -hmm. И вот, получается, был самый дан мощный отпор. Был, например, самое известное, это, вот, получается, под сколом, где было по итогу отбито, часть нападения. И, э, и германские империалисты были брошены в отступление. И был защищен Петроград. И таким образом защищены были большинство, получается, территории России. Всего за два дня? Да, в основном за... Вот, получается, с 18-го а. по, вот по 23 как раз вот, вот эти события происходили. А. Быстрый набор, получается, э, группы... Но там, получается, конечно, импи... германские империалисты не сказать, что прям огромными, конечно, группировками ходили, но вот как раз этих сил было достаточно, чтобы это наступление остановить и принудить германскую империю подписать мирный договор, который известен как Брестский мир. Интересно. Спасибо. Вот. А угу. а вот как думаете, а вот почему вообще тогда, вот получается, вот крестьяне рабочие вообще это звались на этот... Э... Призыв о том, чтобы вот идти в добровольцами в эту армию, получается. Может, лучше было стоило, то есть, получается, как там, не знаю, по-другому. Что они вообще пошли защищать в первую очередь? Ну, свои, свои земли, а что еще? Скорее всего, если это христиане и рабочие, то... А что им защищать? Если государство в данном случае, как бы... Разрозненно, получается остается только территории земли себя народ не -не. мне кажется да а вот тогда еще начали подниматься э, белые движения вот они тоже вроде как говорили то что за отечество сражаются вот например почему потом большинство все-таки также осталось поддерживать например социалистическую россию Интересно. сложные вопросы это надо долго разбираться не и ну вот, получается. Ну вот, как бы то ни было, получается, в 2022 году дальше было уже установлено то, что этот день отмечать как именно вот День советской э, э, армии. И позже еще был переименован в... Так, в 1947, однако, нет, в 1949... В девятом, однако, году, получается, был переименован как День Красной армии и Военно-морского флота. И ну, вот, уже после, соответственно, Второй мировой войны. Да. И вот, получается, когда развалился СССР, этот праздник переименовали. А зачем вообще было переименовывать? Вот, например, просто переименовали в День Отечества. Защитников Отечества, получается. Одно из предположений, может быть, чтобы э -э как-то память о тех событиях чуть-чуть... Э Терей, как бы, не знаю. Искользить немного, точно. Ну, что? мне кажется, да. Mm -hmm. нет? А, вот как думаете, в чьих это может быть интересах? Ну а кто у нас тут э, заведует всеми, скажем так, государственными, ну, катая колонна. Это США, точно. Думаю, тебя США очень сильно влияло, на то, что вот такие праздники так переименовать? С советского, ой, с, да, получается, с развала Советского Союза постоянно она влияет на. Внутреннюю и внешнюю политику России уже, да во и социальное развитие, Она везде запустила свои корни, и, и, и щупальца, как это назвать, не знаю, мне кажется, что так. Вот, например, с 2000 -го года, допустим, например, начали, ну, вот получается, нулевые годы, то есть, вот, 2000 по 2008 года, получается, вот определяли то, что вот какие все-таки у нас отношения с, между Российской Федерацией, с, тем же, например, с США и другими западными странами. определили, что, что все-таки нам все-таки не, не должно быть по пути, а все равно так и оставили называться праздник. Может, все-таки это не совсем... Но праздник также и остался называться. Почему-то его сразу туда не переименовали, если, это, допустим, связано было с США в первую очередь. Нет, они-то определили, что нам не по пути, но колонна-то так и осталась, и влияние так и осталось, и по сей день. Они же, получается, наши чиновники, там, дети их, у них же у многих по два гражданства, дети учатся за рубежом, а они все получают... там. Раз законодательный акт какой-то надо принять, он начинает их тормозить, там или наоборот какие-то лоббировать, продвигать. Поэтому как бы достаточно сложно просто, мне кажется, поэтому и все так и стоит. У нас многое сейчас делается э, uh -huh. поэтому, потому что что-то лоббируется американцами. Э, тот же Центробанк, э, либералы, они же все эти вот сейчас э, э, деньги евро-доллары, там евро и доллары, которые мы получаем за нефтепродукты, они же остаются все за рубежом. Мы, большую часть страна не видит, которая эти деньги должны идти на развитие страны. А получается, что они там за рубежом и работают на зарубежных экономиках. А, а все эти люди так и сидят на своих местах, и так и лоббируют политику западных стран. А мне это так. Не знаю, там может какой-то другой мнение. Вообще так-то существу так существует мнение, что все-таки это больше связано с тем, что вот то, что такая политика, то, что вот продажи, всего тому и прочее, то, что это же все-таки связано с тем, что в первую очередь у нас э капиталистическая же получается цель то есть производство вот все вот это и по итогу сбыт получается всех товаров так да. и то есть заработок то есть наращение капитала так сказать угу. вот получается и вот то, что вот у нас сегодняшнее государство, как бы то ни было, вот если посмотреть все новости, все же ищет по итогу вот все вот частные предприниматели вот различные, в том числе, например, такие крупные монополисты, как вот вроде Газпрома и так далее, ну, подобные. Ищут все-таки где-то, вот получается, сбыть, например, товары, которые вот производят. Так. Ну, производят за счет, правда, конечно, того, что там работают люди и так далее, то есть им деньги, конечно, там какие-то, может, платят, но все-таки в первую очередь ищут Куда продать? Либо получается, допустим, если возможно, продают на запад. Возможно, продают либо куда-нибудь, там допустим, на юг, либо на восток. Вот сейчас же, получается, пытаются же вроде как продать везде, где только возможно. Ну Есть да. такое. В Китае сейчас много пошло товаров и так далее. Ну, опять же, это больше в сырьевом виде поступает. Да. Mm -hmm. Таких конечных продуктов мы как таковых не производим. Или... Э какая-то нефтепереработка, но, опять же, это какие-то там, может быть, гранулы для полиэтилена и так далее. Или это сушеная уже древесина. Ну, опять же, это все полуфабрикаты в самом лучшем функции. Конечно, продукта мы не поставляем на внешний рынок. В общем, да, но по итогу, по итогу зависимо от того, чтобы получать от них... То есть от других стран произведенный уже окончательно продукт, получается, так? Ну, правильно, да. Вот как думаете, а что вообще препятствует тому, чтобы вообще производить вот, полностью цепочку производства, налаживать вообще по всей территории России? Опять же, тебя Те, у те, кому страны. цена, то есть сразу же так вот своевременно, так вот сразу быстрая прибыль продажи, то есть в сырье. Это проще продать с э, сырье и завести, и на каждом этапе и на продаже полуфабрикатов, и на завозе э, готовой продукции везде имеется своя маржа э, вот этих людей. И, естественно, они не хотят слезать этих мест и терять свою прибыль. А деньги вывозят в, в офшоры там, или в западные страны или еще куда-то, ну, явно не в России. Вот. Если бы хотели, деньги от нефтедолларов и там, промышленности Мы бы вкладывали в свою промышленность, производили станки э, для того, чтобы производить конечную продукцию. Но этого uh -huh. не происходит. Опять же uh -huh. из-за того, что э, просто невыгодно, потому что теряют свои капиталы. Это надо будет капиталы конкретно вложить. Uh -huh. в станки, деревянское uh -huh. оборудование. Ну, зачем то есть происходит? надо вложить, то есть, то есть надо надо, в, надо, в надо материалы круг. достать, нужно, круг. получается... надо впустить в круг. А Тугово они не хотят, они разрывают эту а цепь, деньги уходят просто в кубышку, или там в яхты, в дорогие дома и так далее. Это не сильно. Понятно. Это очень тяжело, разрывать этот круг, это надо прям сильно бабахнуть по верхушке пластика. Понятно. Это мое мнение как-то так. Ну вот получается так. А вот то, что вот сейчас вот празднуем... Вот этот праздник отечественного получается больше как вот в интересах как раз вот этой власти нашей, получается. ну вот власти, которая сейчас имеется, да? Ну, это да? для того, чтобы, наверное, сплотить народ, чтобы ему не казалось, что все на самом деле так плохо там и так далее. Как-то, знаешь, замаслить mm -hmm. и замылить всю ситуацию. Mm -hmm. так, мне кажется, сейчас все праздники приблизительно для этого. То есть, получается, для установления лояльности и солидарности с действиями властей, да, получается ну, он для народа. да. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Это все. Здравствуйте. Я из информагентства Ледокол. Можешь задать вам несколько вопросов? Это какие? А, по поводу сегодняшнего дня. А Опрос проводим. А это где будет потом? Это опрос будет выложен в Ютубе, в ВКонтакте, на официальном сайте информагентства Ледокола. Анонимный опрос. Анонимный? Ну да, анонимный на камеру. Звучит не очень анонимный, если честно. Не, анонимный ну, то не спрашивай, ну, ничего ладно, такого. Давайте. Так. Какой а, сегодня день, что празднуем? Сегодня 23 февраля. Угу. А что за праздник? День защитников Отечества. Угу. А вот к чему этот вообще праздник, как думаете, там, приурочен -то? что в этот день отмечаем? По какому событию? Событие? Да. Вы хотите рассказать о событии? Ну, могу рассказать, если ну, не расскажите. уверены в том, что к чему может он ну, приурочен. Ну, если какое-то определенное событие, то не уверен. Есть определенное. Ну, давайте Приурочено. расскажем. Приуроченное к 23 февраля 1917 года. Знаете, что тогда произошло? Ну, нет? Нет, не совсем. Нет? Тогда получается молодая красногвардейская армия отбила, получается наступление германских империалистов которые начали свое наступление с 18 -го года и после этого празднуется 23 февраля как защитник отечества. да потому что это единственная была сила которая отстояла получается всю страну О -о -о. потому что вот которая вот была например вы же знаете какие тогда события происходили ну, там да, вот примерно, 17 да, там, и так далее. <с> да вот получается вот царская армия которая вот например осталась она уже была практически разрозненная и уходила буквально по домам то есть силовики во времени, правильно я же говорю? Ну, да, я веду имею то, что там, получается, армия была тогда. Угу. Больше всего про армию виду имеется. Угу, ну. Вот. ну и в том числе, которые вот раньше там были царские государственные органы, органы да, они там распускаться постепенно начали. Угу, да, это известно. Ну и вот получается. И то, что вот наступление это началось, началось по сути сдача территорий. Э, тогдашнее правительство, получается, советское, оно э, буквально то есть, призвало э, э, всем добровольцам, получается, вступать в ряды красногвардейцев. <связь> <связь> ну и дальше примерный итог. Да, <связь> вот получается, 22-23 февраля был дан самый мощнейший отпор, и по итогу это стало большим аргументом для подписания брестского мира. Ага, -а -а. интересно. Я же не знал. Uh -huh. И тогда этот праздник называли э, Днем советской армии. Uh -huh. Ну и сейчас переименовали в современную Россию. Uh -huh. А вот, кстати, как думаете, а зачем вообще переименовали? Ну потому что там власть ушла и пришла новая, и нужно как-то... Uh -huh. А то есть... Адаптировать, наверное. А вот, кстати, вот тогда получается, вот этих вот призвали там добровольцами, то есть там рабочих, там крестьян, mm -hmm. там и так далее. А вот а, они вообще, то есть, ну их призвали и призвали, вон царские гвардейцы начали расходиться по домам, этим-то зачем было вообще воевать? Для за что? Страну. Защитить свое отечество. Угу. А какое они конкретно отечество защищали? Ну страна это, что мы же все понимаем, если на страну идет наступление, все стоят. Угу. Даже если кто-то ну, например, а, вот белогвардейцы, мы. они поддерживали интервенции, например, которые проводили Япония, Англия, Америка, ну, Германия. Я не настолько уже глубоко все знаю, я уже здесь не смогу поддержать угу. разговор. Ну, вот. ну, получается, те те, как бы получается, в основном-то поддержали именно вот этот э, призыв, то, что вот э, советскую власть поддержать и защитить, получается, ну, в том числе и всю социалистическое отечество. Да, да, угу. да так и было. Вот получается. А вот переименовали в связи с тем, чтобы, получается, этот, больше, так сказать, соответствовать для интересов современной власти, да? Ну да, скорее всего. А как думаете, это вообще правильно, нет? Возможно, правильно, но у каждого найдутся свои мнения, правильно? Угу. Не знаю, мне кажется, для поддержки репутации это нормально репутация у современной власти да, да, да, да. Угу. понятно угу. спасибо